Мужики, всем привет! Я вас, ну просто, безумно приветствую! На этом ролике это 50 тысяч рублей на Кейс Battle. Огромное спасибо, что вы скинули мне промик в комменты. Я пополнял по, по-моему, 23% промику, ну и так лучше, потому что 50 тысяч, по итогу, получилось 61. Сегодня будет очень жарко, а вот для начала, да, перед этим всем, скажу вам, что, во-первых, не реклама, дальше поймете почему. Но самое главное, вы лайкаете ролики с Кейс Баттлом, вы смотрите ролики с Кейс Баттлом. И столько просмотров на моем канале Контент OpenCase в Counter-Strike На 100 там, на 120 тысяч рублей просмотров Денег Эээ а -а -а закосипорил. Просто столько просмотров и лайков не набирают OpenCase даже в Counter-Strike, хотя мы там тратим 100-120 тысяч. Недавно я вообще закупился на 137 тысяч, но не особо набрали. Кейс батл все же смотрит, поэтому пока вы смотрите, пока вам нравится, я буду открывать. Ну и мне, конечно, платят денег, но не Кейс батл, к счастью или к сожалению, а другой сайт об этом чуть позже. Ребят, поэтому давайте, мы там на прошлом ролике я просил, конечно, определенное количество лайков, я вам сейчас даже скажу, сколько мы набрали. Мы не набрали то количество лайков, которое я просил, но в перспективе, на самом деле в ближайшей перспективе там уже две с половиной тысячи лайков моячит ну то есть вот-вот там на данный момент 2004 с лайков 23 тысяч просмотров ролику два дня ну почти три то есть реально это прям это крутой результат огромное спасибо за поддержку но ну, это ролики дорогие сами понимаете сегодня мы откроем кейс чингисхана за полтинник плюс десятка останется сверху в общем будет интересно предыдущий видос как я смотрел зашел далеко не всем там писали типа открыл там только не некоторые кейсы кстати сегодня сам дорогой бесплатно откроем писали типа открыл там только самый дорогой Дорогие кейсы, это не то, но многим понравилось просмотров больше, чем на позапрошлом ролике. Мне такое такой формат нравится больше. Поэтому, друзья, смотрите. Вот. Ну что, кейс бесплатный за тысяч, самый дорогой. Поехали, чтобы его открыть, нужно закинуть 50 тысяч рублей. И вам выпадет конфетка. Насколько это плохо? это очень плохо но тем не менее у нас 66 тысяч рублей а, друзья еще пишут что я не умею там открывать кейсы и так далее и тому подобное ну типа надо там по-другому во первых открываю что хочу во вторых на сайте есть определенный алгоритм по которому все работает и неважно там что ты открываешь не открываешь да на кейс баттли нужно делать апгрейды Ну я про это забываю я хочу на дорогие кейсики покрутить может сегодня будут апгрейды посмотрим как как карта ляжет грубо говоря 66 тысяч рублей на балансе ролик дорогой ну что, конечно стой перед открытием этого кейса нужно сказать пару слов от спонсора и кстати у спонсора даже есть некоторые преимущества над кейс батлом о них подробнее сейчас расскажу а спонсор это сайт под названием wild Drop. и начнем мы с элементарного если на кейс батле я закидывал сначала с 13 а сегодня с 20 процентным промиком то здесь у вас есть действительно секретный промокод вот он battle 150 на 40 процентов пополнению баланса и закидывая смотри 1000 рублей ты получаешь 1400 просто прикинь battle 150 40 процентов пополнению вот это реальный промик также на кейс ли нет, например, вот такого бонусного барабана, а на вилдропе он есть. И здесь можно выиграть даже 100 тысяч рублей на баланс. Либо случайный нож, либо случайные перчатки. И да, вот этот случайный ширпотреб падает очень часто, поэтому, прокрутив барабан два раза, ты можешь забрать два ширпа. Как прокрутить его два раза? Ты нажимаешь перемешать первый раз, барабан доступен раз 72 часа. Дальше вводишь промик. А, кстати, давай попробуем перемешать. Они сделали прикольную анимацию, и надо же, надо же на это все посмотреть. И сейчас, блин... О, кстати, ширп был близко, нет? Это вообще, это прям кал. Ну вот выпал тебе такой кал, спрашивается, что, собственно, делать. Вводишь промокод, это тот же самый промо, батл 150, активируешь его, и дальше ты можешь заново прокрутить барабан в надежде на 100 тысяч рублей на баланс. Но это не все, также у ребят есть ежедневные 24-часовые розыгрыши, где разыгрывается случайная, тайная, засекреченная, запрещенная армейская. И ничего не нужно репостить, лайкать. Ты принимаешь участие, просто открывая кейсы на сайте определенных типов, а именно, тот, кто откроет больше всего, всего тайного, заберет тайный приз. Засекреченного, засекреченное и так далее. Но это вообще имба, потому что сейчас очень мало народу знает об этом розыгрыше. Например, в тайном участвует человек на первом месте, который открыл всего 4 тайных кейса. И он участвует еще и в конкурсе на засекреченное, то есть он заберет больше 10 тысяч рублей. Если бы ты прямо сейчас открыл 5 тайных кейсов, то может быть ты бы выиграл. Но это не все. Также здесь огромное количество бесплатных кейсов. От депозитов 100 рублей до депозита просто представь полумиллиона рублей. Да, тут есть такой бесплатный кейс. А самое интересное есть кейс за миллион и даже 10 миллионов, вот он, рублей. Помимо всего прочего, есть кейс, который можно открыть 50 раз за раз и 100 кейсов за раз. Это все есть на сайте под названием Wildrop. Ссылочку, внимание, с секретными промокодиками на 40% и на прокрут барабана, где можно выиграть все, что только угодно будет в прикрепе. Переходи Крути барабан, но как минимум забирай ширп И также 40% от вкуснятина Ну, типа, касарь закинешь 400, получишь Потом без складки откроешь Так, друзья, сейчас мы откроем тайны, но... У меня уже есть записанный фрагмент, где на одной из интеграций Нам выпал удар молнии, теперь я постоянно Это вставляю, потому что, ну, это реально Было офигенно, и этот удар молнии Будет выпадать каждую интеграцию Вы уж меня извините, но, а кто не видел, смотрите Реально, мне просто с интеграции выпал удар молнии Просто чекайте Короче, давай откроем, у меня деньги only на этот кейс Да, и бум, просто расчет на то что что-то будет интересное это пустынная мужики просто просто я... то что выпадет удар молнии я реально не ожидал ну вот серьезно это я понимаю это ролик по кисбатлу да ну вот просто сейчас на ваших глазах Выпал удар мол, я его заберу. Я надеюсь, что он будет. Это будет замена. Так, друзья, перчатки мне отправлять не хотели, отправили такой же ножик по стоимости. Он в стиме стоит 35 тысяч рублей. Я считаю, это идеально для интеграции. Надеюсь, с кейс батла выпадет не меньше. Ну, в принципе, вы это сейчас узнаете. Но виллдропом я доволен. Ссылочка на проект в прикрепе со всеми бонусами и после такого максимально этот проект советую. Но реально, я такого, друзья, не ожидал. Вот. Приятного вам просмотра. Блин, я надеюсь, если я сейчас не испорчу Строение, и здесь появятся еще какие-то скины Ну что, дорогие друзья, нет, подожди Надо вебку включить, нет, вебка салам алейкум, Сказала, а давай мы начнем По лайту, ну типа, знаешь, такой небольшой Разогрев, кейс стилеты есть за 21 тысячу, проблема в том, что Самый дешевый здесь стилет стоит Да, посмотрим, знаешь, чем самый прикол Кейс стоит 21 тысячу, а все А, вот, есть стилеты за 20к, за 19, да Мы можем его открыть, вы меня в комментах Просили, поэтому я, в принципе, не против Тут нет стилетов, которые, знаешь, 4 тысячи стоят Ну, в общем, ладно, так, таких, наверное, нет, не знаю Короче, позаорла. Первый кейс. 21 тысяча рублей. Главное, чтобы потом хватило на кейс за 50к. Поехали. Потому что это будет эпик мега фейл. Давай, кейс, батл, пожалуйста. И это, к сожалению, африканская сетка за 18 тысяч рублей. У нас все равно 62 тысячи. Ой-ой-ой. ой Но сегодня жесткий ролик. Позаорла, счастья, здоровья, успех, удачи, пожалуйста. Градиент, стилет. Давай, ой, ой. Сливает, да? Ладно, стилеты открыли. Давай кей за десятку. Давай кей за десятку попробуем. Это жесткая история, честно. Ну, то есть тут просто серия из таких лютых роликов по КБшке. Я напомню, что в прошлом видео мы вывели с КБ на 90 тысяч рублей. Я там говорил, что несколько роликов окупились, но на самом деле нифига, потому как мы тратили больше, короче. Ну, посчитать там дофига депов было за предыдущие несколько дней. Поехали кей за пятька. Реально, вот сейчас просто разогревчик чтобы открыть кейс за полтинник Блин, а на 6000 тысяч, по да, стоит? А, 3к всего Ладно, открываем last раз И там потом хватит на кейс за 50к Но главное, чтобы выпало что-то годное, я не знаю, потому что как Вообще все пройдет, может пойти, ну, ты понимаешь, не по сценарию Так, давай попробуем Я надеюсь, что денег хватит У нас 48 тысяч Ну да, на, на 2000 надеюсь, что-то хотя бы выпадет А, зимов, это круто Это 8, 7 А, 5к, понял Давай еще один раз тогда Блин, но, но типа пока что Разогрев такое себе дигл, nice", Поехали, кейс за 50 тысяч Я обещал, я это сделаю Вы набираете лайки Я, я не знаю, если мы под этим роликом наберем 3000 лайков Но следующий деп будет 60 тысяч Язык мой, враг мой, 3500 лайков, 60 кусков Реально, давайте дожмем Просмотров больше 20к Если каждый поставит по лайку, этот больше 5000 лайков получится 3500, 60 тысяч депозитов Все зависит от вас Ну что, мужики, хочется перед этим открытием Главное, что идет запись, сказать всем огромное спасибо кто меня поддерживает, лайкает, смотрит То есть тебе, но реально последнее За последнее время канал, грубо говоря, как писали в комментах Вышел из теневого бана, я вот сейчас просто посмотрел На просмотры, там, ну, 20к Набирает кейс батл, инвестиции Там уже 7 тысяч набрали, но Мы возвращаемся и забираем позиции Которые я некогда потерял Огромное вам за это спасибо Кейс за 50 тысяч, поехали, поза орла Давай, кейс Чингисхана 60 кусков Он примерно 55 Uh, два кейса Чингисхана, прошу прощения. Че, ст ставишь лайки, я окупаюсь? Давай. Прям сейчас на паузу. Вот Егор сейчас делает паузу. Вот в таком моменте я зависну. Это откроешь, давай. Все. Раз, два, три. Не поставил еще еще паузу, подержится. Все. С паузы ушли, погнали. Ну, резко, резко, резко, резко, резко знаю. Давай, что-то дорогое. Ну тут может что-то... Ой, сколько! Дешево, 40. 20, боже. Насколько это плохо по шкале из 10? <laughs> по школе. Не, ну это хреново. Нам причем сейчас нужно немного окупиться. Давай попробуем апгрейдом. Мы сейчас подслили. Блин. Минус 30-ка. Не, ну на самом деле огромное спасибо Вилдропу за спонсорство, потому что Без них это было бы тяжело снимать Причем очень часто большие депши начали Сниматься, делаться Так, что мы делаем? Подожди Что-то я подрастроился, знаешь, видно, что Немножечко потерялся даже Ладно, попробуем сделать 10 тысяч рублей Примерно вот так, баликом еще докинем Но если сейчас не будет апгрейда, это будет эпик мегафейл Эпик мегафейл Что, десяточка? Ну не, это зашло Окей вот Кейс за тридцатку подъехал Только что На ваших глазах Продать Блин, 35 тысяч Мало Вообще, это очень мало Кейс за тридцатку Тут полупозорла. Ну, что-то я подрастроился, честно скажу Ну, это с ракет она окупает Подожди Если мы немножечко сейчас Я надеюсь, мы сейчас сможем Апгрейдами добить До кейса за 50 тысяч так, 240. Пойдет. Я безумно переживаю, и я понимаю, что, скорее всего, по мне это видно сейчас. Спонсорство не спонсорство, но проигрывать деньги не хочется. Давай. 46%. Мы сейчас онли апгрейдим, и я хочу до кейса дойти. Это слив. Чистый слив. Моя. Просто красивый слив. Че по балансу? Ну, сейчас все плохо по балансу будет. 46 тысяч. Нахерон. Я, честно, очень подрастроился сейчас. Короче, заходят апгрейды такие за 5000 Пожалуйста. Тысяч. Рублей. Ну да, примерно вот так. 47. Но мы слили. Хотя деп был 50, то есть он нас держит около нашего депа. Но не, это жесть. Оно что, все апгрейды будут сливать? Окей. Это очень жестко. Да не, оно так не должно работать. Просто смотри. Ну хорошо, мы слили. Сейчас он обязан зайти, я же правильно понимаю? Мы делаем 10... Фигня, мы делаем 20 тысяч рублей. Мы сейчас слили. Если я примерно хотя бы представляю, как работает кейс батл, оно должно зайти. Если же нет, это будет... Ну, вы понимаете, что это будет обидно. 44 процента. 20 тысяч апгрейд. Такого контента давно не было на канале Человек. Ну, зайди. Боже. Ну, это тильт. Хочется плакать Да нет, я очень расстроен Ну типа, а что за прикол? Даже апгрейды не заходят Они мне убрали шансы с аккаунта, что ли? Кстати, классно, это дешевые перчи прум прум прум прум прум прум прум Я думал из этого сейчас делать апгрейд Но потом подумал, типа, колодея. Не, ну классно, что вы можете прочувствовать все эти эмоции через камеру Не делая таких депов Да ну что меня скамят? 12 тысяч, ладно, пойдет 20 ка есть А есть кейс за 20? А, есть, стилетный Стилетный кейс? Бля, у меня на него не хватит денег, правильно? Где он делся? Где делся стилетный кейс? Но ну, я честно скажу, немного подрастроился. Я офигенно подрастроился, поэтому я сейчас просто потерялся. Ладно, стилетный кейс. Да и вот тут... А, вот он, 21 тысяча, у нас не хватает. Ну, ладно, если не хватает, делай вот так. Давай, Гло э Градиент. -э, просто, что? Ладно, пойдет, кстати, около 23 тысячи. Че, стилетный кейс, поехали. А есть что-нибудь дорогое? Но это крутой контент! Это крутой контент и это расстроенный человек-человек. <смех> просто какое говно отсюда падает? А можно как-то, ну, типа, перестать так дропать. Мне неприятно. Ну ладно, будем дальше. Перчаточный. Кстати, прикинь, сейчас за 90 тысяч что пойдет. Еще раз. Ну, мы просто сегодня весь кейс батл откроем, который только можно. Ну, я не знаю почему, но типа, ну вы видите, что происходит. Насколько это плохо из 10 на 20. Блин Тебе, Вот мне нравится, да, наверное, ты со стороны смотришь эмоции человека, который слил полтинник и такой Это вот это просто, то блин Ну это ржать, да что это такое? Что, что за, что за кал? Но, с другой стороны, в Counter-Strike улетает больше денег Но в Counter-Strike есть шанс что-то дорогое выбить Тут что-то как-то вообще не особо идет. Да ну куда? Ну что это за, бляха? Что происходит? Мы, апгрейды не заходят Кейсы не заходят. Ну вот э, ты сейчас не посмеешь написать комментарий, ты не умеешь открывать. Нифига, мы апгрейды поделали, они не, не заходили. Ура! Ну вот я сейчас не буду all-in апгрейд делать. Ну, это, ну, типа, ну не буду. Почему не буду, спросишь? А потому что не хочу. Ой, какая же это дорогая история. Да говно, все. Вот здесь у меня немножечко прогорело. Либо делаем, либо нет. Ну сейчас уже под слив, то есть он должен зайти. Обязан просто. 50%, 15%. Да, вай, да, вай. Если нет, ну, честно, я расстроюсь. Скам, меня заскамили. Блин, как же это обидно? Ну, типа, это очень обидно. Скажу вам честно. Зато мы сегодня сделали такой контент, что я давно, давно таким не занимался. Ну, голова начала чесаться от переживаний В общем, делаем следующим образом с вами Я хочу поделать контракты на кейс батли, Прям жестко, ну вот так Я расстроился, честно, у меня вообще нет настроения Если в Counter-Strike, типа, ну Но оно не такой тильт Короче, половиной тысяч лайков делаем жесткие контракты Какие? Можете даже не спрашивать Ну, типа, аля, знаешь, мы там закинем 60 тысяч Откроем 6 кейсов за 10 тысяч зафигачимся в контракт Это будет интересно О, Поддержите лайком Все, завязываем Всем спасибо, спасибо спонсору, я слил ваши деньги. Ссылочка на вилдеров в прикрепи. Хе, всем пока. Ну, расстроен. Все, максимально.